Размер имеет значение? Нет. Почему кто туда смотреть? Почему не имеет? Да. Но есть же руки, язык и все остальное, правда? Часто хочется. Постоянно, каждый день. Ну а как, блин, я живая, но... Согласен. Да.